Видископ. Помню, мы тогда были на сборах, полицейские стояли на всех углах, там все было покойных. Это до первых вот этих их там таких шумных. Мало того, не, не приехали даже на вторые сборы, потому что да вот я началось. я помню, это все, потому что Не пустили. Да. Ну как там сейчас? Я понимаю, что там, наверное, война закончилась, революция закончилась и как-то все утихло. Но тем не менее все равно эта опасочка есть. Почему у нас до сих пор не стоит вопрос поехать зимой тренироваться в Египет? потому что какая-то боязнь. Есть. Так, вот начнем, и оттуда изнутри. Так вот начнем с того, что когда вы не при... тогда разгар революции, вот самый разгар. Когда показывали, огонь, я не знаю, откуда они его брали и все остальное. Я к чему? А я же звонил тогда, говорю, приезжайте. Все тренируют тише. То есть вот это тахрир, майдан тахрир, это тогда прямой перевод майданной залежности. Ух ты! Прямой перевод. Побратимый. Майдан тахрир. И вот, вот в, в зоне вот Медана Тахрира была революция, проходила. Ну, я помню, А вокруг Медана да. стоял народ с телефонами, и снимали и это снимал все, это да. все, продавали там попкорн в округе, все остальное. Шоу. Шоу, шоу. Ну, шоу ну, это для тоже нельзя, люди людей. погибли все-таки. Но именно это локальное было. -маленькое. В одном квартале Один было раз, раз там был момент, Две ночи вып пытались выпустить э, вот этих уголовников, условно ряд тетушек сделать. Местные жители их тут же побили сильно, uh -huh. все те спокойно, ушли да? и все. И вот эта революция находилась именно. На и тренировки никто не прерывал, все так же. Все рядом в магазинах был бум, потому что было же, в революция не будет. А быстренько начались Начались начали больше, больше покоя. Значит в магазины больше поступать продуктов быстренько продать, вот. И сейчас это армия сейчас жестко держит, это все под порядке, да. да. То есть, тишина и покой. Нету такого, танки на улицах не стоят, но дисциплину они. Ну, вот ну, я не, сейчас я не заметил разницы между вот тем дореволюционной до и ситуацией после. и вот сейчас как, как происходит. Есть естественно это вот на окраинах Египта, не Каира, а Египта. А, там, а, вот, там а, где мусульманские так. вот эти угу. какие-то группы, но они и раньше были, с ними и раньше воевали, боролись. Но в самом городе, там, где вы работали, Абсолютно. Все, даже вот если по речке вверх или вниз, Куда угодно. тихо и спокойно, как обычно. Абсолютно. Одни рыбаки. Да, одни рыбаки. рыбаки, женщины грибут, мужчины сети мужчины ры... да, да. И тишина. Забавная такая, конечно, да. штука. Витископ. спортивный видео.